Я здесь на последнем месте, на самом деле, конечно, правильно, если бы этот доклад делал Лебедев Александр Александрович, поскольку он филолог, специалист по кандидат филологических наук, а мы остальные все математики. Но я попробую рассказать что смогу, потому что он не смог туда приехать. Представляемый Петрозаводский государственный университет и доклад наш к проблеме создания размеченных корпусов текстов графики 19 века. Речь идет о корпусе СМАЛТ. Корпус уже достаточно давно, давно им занимается, больше 10 лет. Я подключился к этой работе только в прошлом году. На самом деле у этого корпуса много разных авторов, и филологи, и математики. Значит, одна из отличительных особенностей корпуса Смалта, Smalt Смалт приводится к статистическим методам, из литературных текстов, это его нацеленность на оригинальные милицистические тексты, написанные во второй половине XIX века. Это 60-70-е годы. И это ну, противопоставляет смысле любому ряду других корпусов, которые значит, для текста ориентированы на современную орфографию. Значит, подобного рода подход вызывает вот, очевидные затруднения, связанные с в первую очередь с проблемами автоматической обработки таких текстов. На самом деле я бы хотел сказать про главную задачу, нашу сферу задачу нашего коллектива сегодняшнего времени. Дело в том, что в этом корпусе есть разные тексты, и есть тексты Достоевского и не Достоевского, а есть те, ну, те что мы знаем, кто автор них, да? а есть тексты, которых авторство неизвестно. И вот наша задача это понять, кто же все-таки автор был текста, то есть решить проблему атрибуции. Основу корпуса Смалт составляют тексты статьи журнала Время. Это 1861 год, 1863 год. Мы знаем, что выпуск этого журнала тесно связан с именем Достоевского. Вот, они представлены, эти тексты, до реформенной графики я уже сказал, да, часть произведений имеет установленного автора, например, Достоевский, или Григорьев и других авторов, а те, которые авторы пока не имеют, автором непонятен, помечены специальной такой вот меткой Дубия. Тексты хранятся в доле форменной графики, но при этом пользователю предлагается и современное их написание. Тексты второй половины XIX века демонстрируют большую орфографическую вариативность, что затрудняет подготовку материала для корпуса, в том числе и в таком поэтическом режиме. Давайте посмотрим пример. Здесь показан. эта статья под названием «Вопрос об университетах». Мы можем встретить в этой статье два различных например, слова «профессор». Это на слайде, да, что в первом случае там две «с» да, присутствуют в слове, а чуть ниже мы уже видим это же слово, написано с одной буквой «с». Учет подобных особенностей полезен с точки зрения нескольких аспектов. Корпус SMAL позволяет учесть изменения орфографических норм также проследить за общей логикой развития грамматической системы русского языка XIX века. Для решения проблемы многозначного описания в программной реализации корпуса СМАЛ выполнено разделение. Разделение описания слов и словоформы. То есть получается, что разное написание слов могут иметь одну общую словоформу. Кроме того, для каждого слова в словоформе приведено современное Написание это позволяет э, выполнить поисковые запросы без использования дореформенной графики, если это необходимо. Вообще, как бы главная идея, это вот инструмент должен быть гибкий, э, для различных исследований предусмотренный, и так можно, и так, как вот исследователи считают, нужным. Эм, дальше, один из сложных вопросов, связанных с э, морфологической разметкой слов в лингвистическом корпусе, это обработка составных славоформ. Рассмотрим тоже несколько примеров. Они будут, будут фигурировать и дальше на слайдах. Значит, первый пример. В первом номере газеты «День» учена была статья об университетах покойного Хомякова. Второй пример, Защита, в принципе, видно, они будут повторяться. Примеры просто покажем, как в разных разметах слова, а, На самом деле, разборов действительно разных несколько, потому что, как я уже говорил, корпусом смолота занимается достаточно давно, были выполнены первые разборы текстов, и тогда данная проблема решалась следующим образом. Выделенные компоненты, мы видим на слайде, да, выделенные слова. Разбирались как одно слово, к которому приписывались все грамматические категории. Вот, например, «помещена была». Да, мы видим, что здесь это слово с соответствующим идентификатором вместе соединена Начальная форма «помещенный», «частетчик», «причастие». Второе предложение, там, значит, присутствует более широким, слово с идентификатором 55101. начальная форма широкий часть речи прилагательная и вот еще один пример 35 начальная форма тоже 35 и часть речи 4 это вот первые разборы которые были в поздних вариантах разбора которые легли в основу корпуса смал такие же контексты разбирались пословно уже пословно кто, конечно, более правильно, мне кажется, у пользователя корпуса есть возможность посмотреть грамматической категории каждого слова. На текущий момент для некоторых текстов в корпусе СМАЛ присутствует морфологическая разметка в двух вариантах. Я сейчас тоже покажу на примере, на примере эти два варианта. Давайте будем условно называть старый и новый вариант. Несколько различающихся по набору частей речи и по грамматическим категориям. Однако, вне зависимости от выбранного варианта, элементы в данных контекстах как два отдельных слова. Это уже не тот старый разбор. Ну, вот пример. Это вот условно старый набор атрибутов. Да? Тоже увидим тот же самый фрагмент текста. Здесь уже разделены слова помещенная, была соответствующими идентификаторами, начальной формой. Да, в первом случае это причастие, вторая часть речи – глагол, отвлеченный глагол – связка. Второй пример – более широким. Тоже разделено. Начальная форма – более, более речи, вспомогательная часть сложности при сравнении. И слово широким, начальная форма – широкий, плагательный. И вот третий пример. Тоже мы видим 35 уже отдельно. 30 числительная разряды по значению количественные, по способу образования часть составного Ну и 5. И далее. рассмотрим те же самые фрагменты текста с новым набором атрибутов. Тоже мы видим здесь помещена была, тоже предложением. Помещена слово, начальная форма «помещенный», часть речи «причастие». Слово «была», начальная форма «быть», часть речи глагол, ну соответствующий модификаторам. Более широким, начальная форма «более», первое слово, часть речи «наречие», степень сравнения, компонент сравнительной аналитической степени сравнения. И слово широкий, начальная форма широкий, часть речи прилагательная, полная форма, степень сравнения, компонент сравнительно магической степени сравнения. Так, и вот еще один пример. Тридцать пять. Начальная форма первого слова 30, Современное написание 30, Часть речи числительная 5, А да, современное написание тоже часть речи числительная. Второй подход, при котором каждая подобная словоформа разбива, разбирается по отдельности, видится нам более удобным с точки зрения хранения и поиска данных. В то же время разумным представляется указание в ходе разбора на то, что некоторое слово является примером частью составного союза. Тоже есть пример, Александр предложил такой. Мы и сами не Предлагаем, никаких реформ, да и о предложенных реформах мы очень распространился. Вот мы видим, да, здесь выделены, составной союз выделен, на. и. И вот, значит, разбор, слова «да», начальная форма соответствующую часть речи «союз», по составу часть составного союза, часть составного союза. И слово «и», начальная форма «и», Часть союз тоже часть составного союза по составу. Ну и заключение. Каждый из представленных подходов имеет свои достоинства и недостатки и не может быть выбран в качестве основы. Вот так вот было в конечном счете решено. Таким образом, разумным решением является предоставление гибких инструментов анализа текстов. Программная реализация корпуса смал. Позволяет выполнить морфологическую разметку текста в удобном для исследователя формате. Также планируется внедрить возможность использования авторской морфологической разметки и последующего поставления морфологической продукции.